Хип-хоп, лолей. Сейчас у нас смешная тема выдергивания уха. Зачем это делать, люди спрашивают. Да? Ну, на самом деле улучшает слух и даже улучшает э, э, это, кровообращение в глазу, с той стороны, с которой мы дергаем. Да? И височные боли тоже убирает. Э, вот рисунок уха. По сути, что мы выдергиваем? Евстахи его трубу. Вот ушной канал. Это переплонка. И там начинаются вот косточки. Да? Кстати, самые маленькие косточки. Знаете, какие у человека? Это вот в ухе молоточек и стремечка. Они там по 2-3 миллиметра вообще. Ну, там улитка пошла, нам это не надо, да? Вот она, И его труба идет дальше. До гайморовых пазух. Вот здесь. То есть она вот, представьте, что она идет вот там внутри, по диагонали получается, вот так вот. Значит, мы выдергиваем, соответственно, ее вот туда, по диагонали вот туда. Ну, кстати, к слову скажу, что многие говорят там, в может таракан застрять или что-то еще на самом деле это очень странно потому что канал практически прямой или там вода заливается так это очень просто наклоняется она просто вылится то есть канал то прямой там на самом деле ничего такого нет вот видим ушное отверстие да и вот туда идет соответственно вот туда как гаммеровым пазухам канал вот такой значит нам нужно кусочек салфеточки буду лучше слышать. Прием первый. За нижнюю вот эту раку наберем. Щипотно что ли? Она yeah. туда прям плотно войти вовнутрь. Вот. Поглубже, войти. Oh. По и... Oh. Щипотно, слышашь? <laughs> да, что-то было. То есть <laughs> все щелкнуло. вот с таким вот с таким догородом тяну вот сюда. Uh -huh. ну, то есть по диагонали вот так. Второй вариант, если так не получилось, да за верхнюю ракурь наберем вот здесь. Надо туда произойти поглубже. Если дернете неправильно, то будет больно. Так, третий вариант. Берем за ухо за все целиком. И своим кулаком от черепа как бы отталкиваемся. Только все фиксируется. Держите голову, от черепа тянем, тянем и. О, тоже дернулось, да? Вот. И на засыпку еще один вариантик. Так, приходи в себя. Давайте. А, вот тут находится сухожилие. Мы его вот выдергиваем. Прям за краешек кухон. Такой хлесткий прием, как будто кнутом. То есть подняли вверх и в сторону туда. Вот. Ну, я иногда сам себе такой тоже могу сделать. Вот, вверх и в сторону. Были случаи, которые еще оторвали? Нет, такого <смех> не было никогда. А. Ну, бывают маленькие трещинки появляются, если у кого-то слишком сухая кожа, да? Ну, в принципе, все безопасно, на самом деле. Давайте, друзья, отработаем друг на друге. А если вы не с нами, то вы по видео ничего не поймете. Надо быть здесь, на тренинге у Олега Аллафа Гудлина, отрабатывать все на живой натуре.